всем привет я эндрю бёрдс и это мои фрагменты путешествий ну что сезон отпусков прошел но есть еще много туристов у которых отпуск не приходится на это таким туристам тоже хочется тепла и стоит ли выбирать египет для того чтобы погреться в море или нет мы рассмотрим в этом видео а если взять например турцию то там осенью купаются все меньше Температура падает и становится некомфортной для купания. А если мы рассматриваем для отдыха Египет, то из-за того, что температура упала относительно летней, она, наоборот, становится комфортной. Летом в Египте сильная жара, и поэтому ехать туда в июне или июль и августе не самая лучшая затея. Мой друг однажды поехал летом отдыхать в Египет, и весь отдых просидел... В отеле, потому что там была температура плюс 45 градусов. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли ехать в Египет осенью, будет положительным. Температура воздуха снизилась до 31 градуса, а температура воды примерно 28. Возможно, из вашего города уже летают чартеры в Египет, а если они пока не летают, то скоро ждите, скоро они запустятся. Так, куда еще можно полететь? Для жителей Москвы вполне комфортно, можно отдохнуть в Тунисе. Там тоже комфортная температура и есть пакетные туры из Москвы. Можно также поехать из регионов, но лучше брать билеты в Москву и из Москвы с запасом по времени, потому что рейсы могут перенести. Если вы не любите купаться и загорать, то вы можете... Отлично отдохнуть в Турции. И это все примеры стран, где можно отдохнуть, по системе все включено. И несложные правила въезда. А, недавно я наткнулся на интересный авторский тур. Он также по системе все включено. Но включен в него не дешевый алкоголь, а занятие с инструктором по серфингу в Марокко. Когда-нибудь я обязательно попробую этот тур. А вы подписывайтесь, если хотите видеть больше подобной информации. С вами был Эндрю Бёрдс. Всем пока.